Здравствуйте! Хочу представить вам структурные или структурированные продукты. Это комплексный финансовый инструмент. Некоторые источники называют его безрисковым или с ограниченным риском. Структурированные продукты состоят из двух частей. Причем на первую часть приходится от 90 до 97% денег, вложенных в продукт. Эта первая часть включает в себя или банковский депозит, или облигации с высоким уровнем надежности. Вторая часть состоит из высокорисковых, но не сверхдоходных производных финансовых инструментов. Это, как правило, опционы, но в некоторых случаях используют и фьючерсы. Задача первой части – обеспечить защиту всего капитала, вложенного в продукт, то есть сделать его безрисковым. Вторая часть продукта должна обеспечить прирост капитала, и опционы прекрасно подходят для этой цели. Структурный продукт имеет определенный срок жизни, обычно от 3 месяцев до 1 года. За этот период первая часть продукта должна принести фиксированный доход, равный сумме, вложенной во вторую часть. Это основной постулат структурного продукта. Именно это правило делает его безрисковым. То есть инвестор в любом случае вернет свои первоначальные капиталы А в благоприятном случае сможет получить и хороший доход. Величина дохода по опционам может многократно превышать сумму, инвестированную в опцион. Благодаря этому общий доход по продукту может быть намного выше дохода по банковскому депозиту. При одинаковом уровне риска. Готовые структурированные продукты предлагают на финансовом рынке ограниченное число компаний. Широкий ассортимент представлен в компании AlphaRe. Правда, еще больше возможностей для различного комбинирования с этими инструментами появляется, если вы сами создаете структурный продукт. Например, для первой части можно использовать контракты на облигации от компании AlphaForex. А для второй приобрести барьерный опцион или опцион на касание в компании Бинария. Как и все инвестиционные инструменты, структурный продукт имеет свои плюсы и минусы. К минусам можно отнести необходимость определенных знаний, высокий порог инвестирования, низкую ликвидность продукта. К плюсам отсутствие риска при доходности значительно превышающий банковский депозит. Возможность получать прибыль, независимо от роста или падения рынка. Удачных инвестиций.